Патрик, а кто такой Рома? Кто такие резиденты? Что они из себя представляют? Давайте я вас сейчас познакомлю с нашей командой. Привет, друзья! Решил познакомить вас с нашей громадной командой резидентов Globus Moto, которые находятся в огромном списке городов. Список, которого вы сейчас увидите. К сожалению, не все смогли записать видео, либо предоставить свои осмотры, потому что, ну, как бы это уже было давненько. А так как резиденты у нас уже такой большой список, примерно уже года полтора-два. И как бы файлы могли потеряться. Меня зовут Патрик, вы на канале Globus Moto. Знакомимся с резидентами. Поехали! Диски тормозные, жирные, стоят. Поехал я посмотреть техку. То есть не сказали, что давайте поменяем, сказали не заморачивайся. Да, может... 27-138. Пандемия, да, весь сезон поломал. Слушай, тебя а покрасили-то хорошо. Привет, меня зовут Роман, я в команде Globus Moto. Работаю по Москве и Московской области. Опыт работы 25 лет, 999 мотоциклов в год. Обращайтесь. Диски тормозные, жирные, стоят. Но это не сильно. Резина перед 18-го года. В этом году резина поставлена. На чемпион Сейчас тоже там бак открываем. Нет, просто... а он ржавый внутри. Нет, нет, Я тоже, заметь. Попка японская оригинальная. Не какая-то крым, которая будет подчать. Нет. И открывается тоже. Три с половиной, три шестьдесят. Чуть-чуть осталось. Амортизаторы менялись, да? Нет, Задний подтекает. Левый сухой, не сопливит клапана, регулировка вообще нормально, там все подогреваем да, да. да. по холодному пусту проблем вообще никаких да. ну, ну, еще ну конечно, да, клапаны, да, да. тормозные диски требуют внимания колодок тут еще, это еще сезон. банки оригинальная банка есть если что да, да. А резина это тоже 18 -го года. Это оба они все Одного, а, они вместе брались да. и задний амортизатор получается почистить ну, пара, ну да как бы здесь так, если ну, так, и так то по максимально максимально хорошему да. пару менять и ну, плюс, да сальник был. сальник КПП 500 рублей грубо говоря это вообще копье и ручка здесь тоже получается это не оригинальная да стоит Ну, они серебристые в стойке идут свечки глянуть наверное только бы еще такого помыть я думаю он вообще блестеть будет да, когда помышь, как оп. обычно еще едет да да да но да. ты уже перешел, прикольно она а с гелем здесь гелем, а здесь тоже гелем. Фар немного запотевшие за счет дионов оптика оригинальная стоит вопросов в ней нету по все хорошо Пыльники, сальники свежие стоят, судя по всему, пыльники не без трещин. Отлично. Радик новый стоит. А Радик что? Какой? Оригинальный? оригинальный, оригинальный. Не, не оригинальный Радик? Радик э -э, аналог американский. Я понял. Минималку у них 3,5. Еще катать и катать можно. Колодки. Колодки не сил? Да. Колодки жирные. Еще столько процентов 70. Есть. Можно катать и катать. Резина стоит 25 недель 2020 год. Вообще прям свежак. Здесь небольшие следы в От еще От предыдущего стоят. Стоят дуги корморбайк. Патентованные. Ручки все оп. Говорит прям. Стоит неплохо. Ручки, а, они прям свежие, прям новенькие. Стоят, смотрю. Нет. А, здесь стояли, когда я забрал, вот, ага. стояли Оксфорд с ага. Но они были раздербанены вот из-за скользячки. не был вот этого груза, ага. и внутренний груз был сломан. Ага. Вот, то есть, соответственно, я покупал новый оригинальный Вот этот груз, внутренний груз Все колечки, все резинки А ручки мне предыдущий владелец отдал в довеску Мне плохо Вот сюда Все, завод Так, по головам, в общем, я еще раз повторюсь Все супер, все хорошо, замечательно Лампочки работают, боковые пластик реально стоит мягкий Смотри, это вот окисление. Ага Ребята сказали, что можно повернуть, Можно Оно не после мойки начинается теперь, После мойки начинается, со всем радиатором Ну да Полтора сезона я отрезал радиатор чувствую. Старый радиатор снял Бетон вообще просто Трещина Ты видел трещину у тебя да, здесь на да, нем? Да, да. Там тоже жидкость сменяли Перья полировали а, Вот эту часть, да а, Ну я ну, понял, перья. зеркало Да-да-да, перья, не, не, не, перья. Видите, что силикон можно снять, чисто прям, ну, mm -hmm. вот сейчас вот буквально, ну, не знаю, что кто приедет, как Сальники поменяли мне, вот, также воздушный фильтр. Но а, это вы у Горева делали или как? Не-не-не, получилось так, что я у них подобрал, мне просто к ним неудобно было добираться, у их... Э, сервису. К сервису, да. И я у ребят на Рябиновой. Знаю, где, в общем, вот я был какой... там. Его подкрашивали лаком, обдували, либо подкрашивали, обдували. Здесь есть переход лака. Частично. Диски инвентичные. Также все практически без выработки. Единственное, только тут колодок чуть-чуть осталось, прям процентов на 20. Да, это чисто вот я говорю, что нужно будет поменять. Здесь, здесь и дальняя там страна. Ну, оптика оригинальных вопросов нет. Здесь обратно все поставить. С этой стороны надо будет. Не пробовали его ставить обратно? ну, сам не особо туда лез, потому что что-то больше на полить. Подкрашивали зачем-то, странно. Не, это не подкрашивали. Это, в общем, болтики они не коррозистойкие, mm -hmm. их просто лаком. Не лаком, а антиржарщина. А, антиржарчичная. Да, это просто покрывало. Ну, чтобы покрасивее. Это за счет перчаток. Блок внутри чистый, вопросов нету. Крепление двух 555 Это микрометр? Шестерка что? новый, да? 500 А диски крутили, снимали, кто? Они, вы? Я не вы? Тормозные ничего не делали 4,35 Пятерка 20 тысяч пробега Чуть мало верится А водки 50% 38 год 12 год 13. -й. 13. -й. 15 неделя. 13. неделя. Это еще дом. Куда масло течет еще? Сколько он во владении по времени? Зимой я выбрал. Зимой с пробегом приблизительно. Да, я, наверное, не был штучный, я не Сальник КПП сухой. Оптка-перек не оригинал. Значит, обтекатель тоже крашеный. Силикон после замены стекла. Гнутые дужки. Крыло переднее крашеное. Крашеная, крылопаянная, покрепление. Отсюда вот этот вот дефект. Какой-то mm -hmm. оригинал. Огранчителя нету. Лапка тесаная. Вы ничего не меняли, не ставили, не делали? Mm -hmm. Не при вас, да, было? 0,3. По щелкать или машину, к примеру, будет 0,1, как правило, завод вот показывать. Mm -hmm. да, и у нас достаточно, чтобы вы видите, крашеные, крашеные. Ну, Здесь вот очень много mm -hmm. Да. Да, даже по звуку. Цепь мыть смазать полностью. Стояли по ход дела дуги, дуги отработали остались следы засечки от креплений. На одной да стороне и на второй. Такие трещины появляются где-то пробегом 40-45. Если это уже оригинальная до сих пор стоит. 27-138. Стараемся. Висите свет. Он его так, на месте сразу выровнял, дурачка включил, типа закрыл. Согнулся. Все они прекрасно знают 4.88, выработка уже ощутимая. Минимальный вообще износ у них. Минималка 5.5. Прописывается заводом. Тут правый передний диск 5.02503, но он явно больше небольшие замечания перо правое сухое здесь следы ремонта есть внутри 8 мая, неделя 16 год протектор жирный парами еще залезу с внутренней стороны посмотрю погляжу замятости парами я не нашел каких-то трещин внешних уже нету здесь замятости нету швы-силок вторых швов не видно и номер проверил все совпадает по баку покрас весь полностью, тоже уже промерил, посмотрел. По голове с правой стороны, соответственно, по передней части мотора голова сухая. А делали клапана, может быть, что-то настроили, ну, не лазили сюда? Не. Да, поддон варился. Ну, пробили, наверное, не знаю, вон он, вот поддон получается. А, Карта. все вижу. На нем во-первых, он замятости, а он с правой стороны на нем капли висят да. у варгона варили, снимали. Вот на одном болте есть, видно, что его крутили, на остальных так не видно как раз здесь впадины. Вот он здесь, здесь, здесь, вот по этим кускам. Ну, 808. Явно здесь шпакли лежит. Она здесь как раз и идет ребра угу. Потом он здесь заканчивается. И все, и дальше уже все окей идет. Ну, и здесь видно, что вторично все. Это, это... Вот здесь, здесь впад... стоит у меня, это карбоновая защита. 597. 1082. 1740. И все. Ну, ну, 2526. В общем, вот здесь тоже шпакли целая куча лежит на баке. Может где-то что-то отошло, стучало. Мотор послушаю. Есть небольшие трещинки. Можно ездить дальше и за этим следить. Здесь номера какие-то выгравированы. Вы делали гравировку? 50. Блин, еще ездить ездить. Диски вообще практически идеал. Что, решили продавать? На что-то другое менять? Вот. Я а, я уже поменяли. Поменял. Ну да, Резиночку я... надо будет поменять и все. Учить вонять. Слушай, тебя покрасили хорошо. Единственное, я так понимаю, что-то датчик бензина, да, попрошай до морю. Можно... Все. Ключом отдаю. Спасибо огромное. Ну, можно сказать, получилось данное снять. Фары что-то там непонятно. Всем привет, меня зовут Жук, я являюсь резидентом компании Globus Moto. На данный момент ездил, осматривал мотоцикл Kawasaki 6.6 Ниндзю 6, 2005 года. 250 тысяч рублев. Мотоцикл уставший. Мотоцикл на данный момент сильно уставший. Деревочина. Каждый человек свой мотоцикл видит по-своему, конечно он самый лучший для каждого человека, но я скажу так, что увидел я, что мне не понравилось. Все крашены, Давай выкатим, заведем. Все на каких-то саморезах, болтах. Ситки на клею все собрано, тот же самый тормозной бачок передней машинки слайдер цепи, который ставится на маятник. Его просто вырезали с куска ГРМ автомобильного ремня, а натянули и прикрутили его. Все соединения собраны на какой-то герметик для труб. Все замотано, мотор работает шумно, двигатель у него гремит. на какие-то обычные мебельные болты. А данная модель очень сильно страдает. Мотоцикл легкий, мощный, и все начинают на нем козлить, гонять на заднем. А вот треснутую раму я там не увидел, так как я пластик не снимал. Даже если рама была ремонтирована, ее аккуратно могли за пескоструй зачистить, просто покрасили также ее краской, потому что на ней а, порошковая, молотковая краска, на ней там, там краски очень много. Мотоцикл как бы уставшая. Максимум для такого состояния 1150 это потолок. Этот раз в транспортной компании поцарапали, да? да? А маятник тоже от трубы покосан, да, был такой? Mm -hmm. А крышку не ты эту снимал? Mm -hmm. Да, он весь крутился. Все болты кручены. Фотографию вот из вот этого пустом пластик ничего не менялся, как был наколоченный. Вот она раз, коцка на диске тормознула. А вот с этой стороны еще сильнее идет. Вот она, смотри. Это от падения, да? Ну да, от удара. Делаем, будешь фотографировать, Да, я на видео снимаю. Давай заведем, как он на холодную запускается. продает Привет всем, меня зовут Дмитрий и я резидент Глобус Мотор по городу Воронеж. Так, на обе стороны, да? Летел, и? падал. Движок теплый. Черт возьми. Не Ключики не все не подходят? Да, да. По ПТС сколько владельцев? Я один. Я его покупал, пригонял в Европу. Движки окончательно и... На сколько просили? Ну так же, цена такая же была, но у вот, Ну вот она с 4 -го года-то и пошла. -го... И в документах вот 2004 год У меня в СТС-ке 4 и в ПТС-ке 4 и во всех этих 4 -й. Я сам недоумевал, потому что их вот выпускать до 3 -го. Интересно стало, скажем так. приборку в милях у него на да, америкос концы висят какие-то перед а? радиатором перед радиатором фишки Фу. висят концы нет, откуда знаю, сигнал не работает да? работал. работал может кстати, сигнал не знаю вот те два проводка у меня до этого не, не вот так вот не болталось ничего мне его вот не знаю откуда с литвы пригоняли либо откуда-то зеркало правое не родное. зеркало не родное Оба не родное Покупал. Когда, значит, можно будет посмотреть Стску? Меня зовут Алексей. Я являюсь резидентом Глобус по городу Волгограда и Волжски. Если будут какие-то вопросы, осмотры, обращайтесь. Меня зовут Богдан, и я резидент Глобус Город Киев, Украина. Меня зовут Антон. Я резидент Глобус в городе Красноярск. Всем привет. Меня зовут Алексей. Я резидент Глобус по городу Нижний Новгород. Меня зовут Иван, я являюсь резидентом Globus Mode в Екатеринбурге. Так, вот в... Так, со слов владельца. МОТ мод заезжал немножко под газель. Была разбита морда, фара, паук, приборка, одно зеркало. Вот это не родное. Фара оригинальная. Диски передние под замену. Колодки тоже. Задний диск тоже под замену есть вроде как стоковые, я, как здесь не пластик покоцанный. Пластик диски тормозные есть, да? Диски, колодки. И передние, и задние, да? да да, да полный комплект. А колодки, не помнишь, фирмы? Ну, типа они бэушные с маленьким разносом, да? Нет, нет, нет, новые. нет диски. Диски-то, да, диски-то, да. Я живу в городе Ковров, Владимирская область. Я являюсь президентом Globus Motor. Джиксер L3 600 кубов. Морда бока не оригинал. Пластик китайский, но качество более-менее. Сзади вроде как стоит оригинал. Здесь боковина тоже. Пластик более-менее. То есть он не совсем жесткий. Бак у нас тут не красился. Так, лопчики. Лопчики сзади значит все оригинал стоит стопак поворотники здесь тоже фар вызывает сомнения есть только одна такая гравировка фар прям совсем как новая крепления нет тумазных шлангов кто а диск Имеет. в общем получается мотоцикл налево падал здесь был слайдер его сняли лапка чуть подварен подножки целые. здесь чуть-чуть есть котских прям небольшие глушитель есть родной по расходникам цепь родная стоит люфт есть но небольшой резина такая стрека под 36 недель 13 года вперед 2014 год коллектор радиатор чистенький колодки родные еще стоят сзади вот такие еще можно поездить но не особо много какой-то тюнинг стоит натяжка со слайдером задний диск нормальный лопаты под номер нету только вот такая вот колхозная так, ограничитель все на месте ну, тот вот чуть-чуть примятый мне кажется тут в принципе вопросов нет грипсы, груза Я ничего такого криминального не вижу пластик оригинал под мордой ага, вон там есть котка. Крыло. Вроде как все так нормально. Мотоцикл пыльный, только достали его. Вообще на нем никто не ездил в этом году. Крыло мне что-то тоже не нравится. Крыло явно накрашено, скорее всего. Потому что имеет шагрень по покраске. Диск сейчас замерю, но тут износа вообще практически нет. 4,93. Ну да. Износ равномерный. Пластик также китайский. Слева мне все нравится, хотя было падение на левую сторону. Вот я ничего такого не увидел. Мотор не крутили, ничего тут не трогали. Да, сейчас еще раз запустим, выжмись У нас получается второй владелец два года, да? По ездить второй год. Вот это Луки Джиксир 600 L5 15 год. Пластик весь оригинальный, но крашен. Мне нравится как. Наклеечки не под лаком. Бак тоже крашеный. Есть вот такие точечки. Ну небольшие как бы песочек хвост тоже покрашен передние фары я тоже нигде тут не ношу гравировки единственное вот такую чуть скотсками вот так и есть потертость тут чуть-чуть воротнички у нас оригинал Это тоже оригинал здесь оригинал оригинал оригинал здесь чуть-чуть что-то у нас отходит Пластик. Здесь уже есть лопата стоковая. Расходником резина. Мишлен 2КТ. Ну, еще можно поездить. Ну, уже там. 15 год. Задний баллон меня, на передний еще родной. Тут Цикл у нас 15 -го года. И передняя резина. 15 -го года. года. Ну, уже вперед все под замену. Тут у нас, значит, ничего не разбиралось. Все такая коцка. Тут чуть-чуть. Выхлоп не стандарт. Стоит родной катализатор. Задние подножки. Задний диск чистый. С этой стороны чуть-чуть еще Вот они, котики. Было падение налево. Явно сточная лапка. Крышка вот эта, я предполагаю, что мененная стоит. То есть болты вот эти вот явно все кручные. Вот такая вот у нас тут история На раме вот такая куцка Как бы не подкрашен, ничего Коллектор у нас такой тоже не особо новый Радиатор чистенький, но чуть-чуть подзамятый Масло свежее Подкрашен чуть, -чуть раму Еще на сиденье вот такая Ну как бы это не критично, но все равно Уже подозношены Задние колодки еще очень жирные Цепь родная натяжка, я думаю, нормально еще. тут вот подтягивали все, как бы видно, что обслуживали не имеет люфта ни туда, ни сюда мне кажется, что все-таки перетянут ограничители у нас на месте все на месте в принципе, ничего такого криминального не вижу тоже 7 Да, здесь 5 соток. 4,5. И пошел 5 соток, 10, 11 соток. Ну, по износу тут нормально все, никаких ничего нет. Коллектор-то будешь нет. Что он холодный? Но я думаю, так... Ну, не так. Не так да, температуру не показывает. Углушителя нет. Но так светлая да а пленка ну, все я да, вижу пленка ага. по документам у нас птс оригинал на учете не стоит 2015 год так, а, а у вас далеко документ далеко документ давайте я сразу сниму 4 я думаю там четверка да видно что четверка натура стоит год 2001 2000 написано приборка не оригинал бак не крашеный фланг заглушен еще тут арка от крыло есть, да, ты говоришь? Да. крыло есть новое фара тут без обозначений ограничители на месте а здесь пластик задний оригинал давай откроем есть обозначение, ничего не видно. В общем, там есть номера. 3500 километров было в 2010 году. Сигнализация стоит. Брелок от нее есть. Она работает вообще? Не проверял? Нет. Не работает, Нет. да? В пусто. Тормозух темненькая, можно поменять. 2015 год, но уже под замену. Роуд 4 там и здесь стоит. Спереди, сзади. 2015 год. Диски А кто менял диски? Ну, я так думаю, что предыдущий, предыдущий владелец Диски, в общем, практически без износа Ну как? Износ, в принципе, есть Но ну, говорят, что менееные диски Sunstar Цепь в хорошем состоянии Звезды тоже еще поездят Без люфта Диски меняют неудобно меня зовут Евгений, я резидент Глобус МОТО, город Краснодар. Осмотрим мотоцикл BMW s 1000 r Я уже походил, посмотрел. Есть несколько кодов на наклейке. И здесь есть небольшая царапка на уплотной трубе. Весь мотоцикл в стоке, никаких тут девайсов нет. Документы проверил, документы соответствуют. Yeah. <sniffs> отработавшими газами. Есть небольшие жизненные потертости. Вот здесь. Резину посмотрели, резина в норме. Бридж стол. Вот еще есть на ручке тормоза небольшая царапка. Ну, вполне возможно, что где-то при транспортировке царапнули. И зеркало мотоцикла 3385 километров на сидушке пассажира тоже видно какую-то полоску непонятно что это но на ощупь как и легкая царапка меня зовут семён город самара я работаю в команде глобус мотор yamaha r 6 сегодня у нас 16 февраля двадцатого года общее состояние небольшие потертости грузик оригинал резиночка прям свежая болтик не крученный а этот болтик крученный тут колхозный радиатор в хорошем состоянии бак аккумулятор аккумулятор новый, да? Новый. оптика тоже новая, да? Конечно, все новое все новое ну Но это понятно оригинал фары у нас оригинал так, ну, понятно, это хорошо. Так, зеркала. Ни потеков, ничего такого не наблюдается. Вот этот пластик. Они мягкие. Мягкий. Радиатор у нас в отличном состоянии. Не, не, не, я вообще пол все Всё, хорош? Это 18 неделя 2015 -го года Резина задняя Паук целый Ограничителем стоит нетронутый Ограничители целые У нас 4,99, 5,0 Передний тормозной диск 5,18 Второй передний тормозной диск 5,43 Написано версия с да. На переднем колесе должна быть трещотка Не да, знаю, быстро Работает? Не скрежет-то нет, звуков посторонних не слышу. Больше, больше. О. Вс ⁇ да, можно глушить. Вс ⁇ глушим. отсоединяем аккумулятор. Колодки. Тихо, тихо, тихо. тихо. <свят> <свят> Оценник еще раз. 650. Видео направляю клиенту, и он принимает а -а -а. решение. Всем привет, меня зовут Руслан, я резидент Globus по городу Казань. Suzuki Beking. Консервировали, да? Да, вчера поставил аккумулятор, попробую завести. Ага. Завелся? Да, конечно. Давно вы на нем? Он у меня стоит, здесь третий год будет уже. Не катались, получается, три года, что ли? Нет, я катался, накатал. Я брал его 12700 пробегом. Резина а Перели, Диабло. 12 неделя, 14 год. 2008? -го. 2008, -го, 2008 -го, да. Кажется, Резина, да, на замену. Дубоватая немного. Так, вроде протектор есть. А, нет, везде протектор есть. На этот. Она вообще не съездена, она просто дубовой становится. Мне да, кажется. да. Под замену, наверное, тоже передняя. В одно время да, Видимо. Купил мне повезло еще. Что-то здесь вот на диске масло что ли присутствует? Откуда свилки что ли? Обливал. На зиму в общем, да, консервация. Тормозные диски вполне нормальные, износ практически нет. С этой стороны аналогично. так выглядит он, вполне бодренько. Выглядит бодренько. Износ больше, чем на переднем. Прям чувствуется вот эта кайма. Может сказать, новая. Да, практически новое. Первый год я накатывал 3000. тысячи. Ага. Второй год я накатал тысячу с грехом по В этом году меньше тысяча. Он же в целом-то двигатель от хайбуса стоит. Да, от хайбуз второй. Вот. вот. И коробка под него тоже заточена под этим двигателем именно стоит. И переключение мощности. Нам сна завести заведем. Да, сейчас чуть попозже немножко Внешний его посмотрю еще Подтеки В передней звезды Ну это от смазки скорее всего Цепь-то же угу. вообще Как бы это, даже не смотрел не ни регулировку, угу. ничего, поставил угу. сразу Приложили, да? Где-то или что-то задели Нет, может быть не так. так, вроде все чистенько Аккуратно Присадка специальная, угу. я добавляю для хранения на чтобы бензин как бы не стерел. А, в бак добавляете? Обязательно, каждый год. Есть подтек масла небольшой у вас. Я. С, с патрубкой радиатора. Ой, ну, радиатор масляного. Я да, Нет, нет, я все же резинки, все. Да? А, ну, может, да, да, Это да, да точно. Селиком, можно сказать. Вот, есть еще на Вроде только небольшой аккумулятор. Хватает, да, ему? Кстати, Прокрутить или да, слабовато? Насчет аккумулятора. Если брать там, но есть там другие аккумуляторы, но это 7, там 8, ну там американские, это все это понятно. Идеально сохранился. Но здесь видно, да, что соответствует пробегу, в принципе. Пробег-то небольшой. 18 тысяч. Так, это... Туск, вот. Так, что, попробуем завести? Да, конечно. Заряд, аккумулятор, заряд идет, генератор живой, все, все, спасибо, Альбер, да. Аккумулятор скини. Да, да, да, сейчас я сниму, чтобы этот повреждений что нет, все цело, все стекло. Всем привет, меня зовут Сергей, я резидент глобусмота по городу Брянск. Ямаха Фз 400 фара какой-то, оригинал. Поворотники, перья вилки, второй атерон, тоже сухое, Бристон батлакс, 20-я неделя, 5-го года, под замену однозначно, колодки, остаток 30%, ручка переднего тормоза сломана, под замену, грузики не оригинал, зеркало правое оригинал, зеркало левое оригинал, вот здесь такая жалчина на раме, малифольды потрескавшиеся, пропускать возможно они еще не будут, но под замену однозначно Есть подозрение, что вот эта крышка крашенная. Смотрим, что у нас тут с маслом ага. Возможно, уходит антифриз под прокладку Задний диск Износ процентов 40 Задняя резина Dunlap. 33 неделя 2010 -го года Однозначно под замену, конечно Баллон дубовый Задний поворотник Оригинал Цепь. Манифольд Такая же беда под замену. Я не знаю, на камере видно вот этот наплыв. По проводке вроде бы ничего критичного не видно. Владельца сейчас рядом нет. К сожалению, на работе выйти не смог. Собственно, вот такая вот большая команда. Если вы хотите осмотреть мотоцикл в каком-нибудь из этих городов, пишите обязательно вот на этот номер телефона. Мы предоставим вам связь и коннект с этими людьми. Как вы видите, что специалисты вполне себе достойны для того, чтобы посмотреть какой-нибудь интересующий вас мотоцикл, например, в вашем городе. Я Патрик, канал Глобус Мото, Резиденты. Пока.